Maybe it's. Винтовка твоя. Где? Товарищ Тождиф, Василий Иванович потерял в речке, когда скутеру драпали. Найди. А где твой пулемет? Пастухов. Я его, Василий Иванович, тут у речки спрятал. Нарочно у самого бережку. За хутор спасибо, товарищи бойцы. А насчет винтовок вечером проверю. У всех разойдись. к вам в дивизию комиссаром. Знаю. Вот качи наши, добровольцы. Ну, прибыли? Прибыли. А вы... Не пулеметчик? Могу и пулеметчиком. А что? К самому делу прибыли. Получен приказ Михаила Васильевич Фрунзе. Завтра переходим в наступление. А что они там делают? Купают. Жарко. полк выступит в полночь, разницы будут в резерве. Таким образом, часам к 9 утра станица Ломихинская будет нами занята. Как думаешь, Елань? Думаю, главный удар на правом фланге. Вернее. А... как думает... Комиссар? Я думаю... Я полагал бы... Командир уже принял другое решение. И, по-моему, оно правильное. Ну, на то, что вы тут говорили, наплевать и забыть. Теперь слушай, чего я буду командовать. Наступать будем с обеих флангов. Речку рот не переходить, мост выдержит, я сам проверял. Атаку начать ровно в пять часов утра. А пойдем мы. Василий Иванович, ну и дурак, ты есть камбрих один, мой боевой заместитель, и подставлять свой лоб всякой дурацкой пули не имеешь права. Так, так ведь пуля-то, Василий Иванович, она ведь не разбирает, кто. Кто камбриг, а, а кто? Да пуля не разбирает. А ты сам разбираться должен. Голова-то есть на плечах? Вот, к примеру, идет отряд походным порядком. Где должен быть командир? Впереди на лихом коне. Показался противник и открыл орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять может быть впереди, потому как по одному человеку из орудий парить не станут. Теперь противник открыл пулеметный огонь. Где должен быть командир? Вот, допустим, у них... Здесь десять пулеметов, а здесь два. Где? Тут, где десять. Тут. Соображать надо, где им тебя ухлопать легче. Тут, где десять. Стало быть, и должен быть ты там, где два. Иначе без командира и бойцам может быть крышка. Теперь, противник пошел в атаку. Где должен быть командир? Быть впереди. Должен перейти в тыл своего отряда и с какого-нибудь возвышенного места наблюдать всю картину боя. Иначе отряд могут обойти с фланга. Теперь, решительными действиями отряда и его командира, противник отброшен и обращен в бегство. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди, на лихом колее, и первым ворваться в город на плечах неприятеля, Оп! Соображать надо! Э, э а ведь ты врёшь, Василий Иванович. Если надо, ты всегда сам впереди идешь. Да. Ну так кто, если надо? А это называется затыльник. А это называется щёчки. А это как называется? Затыльник. Щёчки. Эх ты, герой! Уж и пошутить нельзя. Все вы каблы, мои да и чапаевцы. Вот насчет баб, тут вы действительно герои. Ну, насчет геройства тут это, брось. Вот слазю белым, живого языка приведу. Вот, вот увидишь. Ну, насчет языка, да будешь или нет, там посмотрим. Да ты что думаешь? Я уйду? Так тебе и ушла. Учи дьявола пулемету. А это называется щечки. А щеки? Ей-богу, щеки. На германском фронте имел честь драться с генералом фон Людендорф. А теперь, черт знает что, Чапаев. Говорят, какой-то бывший фельдфебель. Напасный, извольте смеяться, господин Бородич. Чапаев очень серьезный враг. Нам одинаково опасны и он, и его слава. Принеси, пожалуйста, почту. Слушай, Сергей Николаевич. А не находите ли вы, господин полковник, что ваше отношения с ординарцем слишком... Патриархальные, вы хотите сказать. Напротив, они вполне современные. Тем про мутанту. Времена меняются, меняется и тактика отношений. Жаль, что вы этого не понимаете по ручкам. Идя в атаку, вы оглядываетесь назад, чтобы вам не пустили пулю в спину. Мы все должны оглядываться. А я не оглядываюсь. Петрович у меня с 2014 -го года. Прошел со мной по всем фронтам. Понимаете? Ругает. Кричит. Застрелит. Да, да. Застрелит. Кто застрелит? За что? Шапаев! На собой хрень! Застрелит! Застрелит! Да за что же? Да понимаете? Из деревни к Чапаеву ну, в землях приехал кановал там таможний. Там. Так вот Чапаев просил. Требует же, требует именно экзаменовать этого канова на доктора. Понимаете? И вот, о, виноват, э -э я ему и говорю, не может же ветеринарный врач и ветшильщик экзаменовать. враскричался, а позвал нас нехорошо. С детей? А -а -а. Знаем мы вас, говорит, всех этих сутки медий! Ни одному мужику не даете выйти на доктора, экзаменовать, говорите не И тут, тут же документ выдать! Вот, и документ по всей форме. Иначе говорит, у меня вот в ногане. Семь богов, так два на вас спорцу. А, -а -ах. вы здесь, голубчики, жаловаться пришли, подлецы. Христирные отрубки. Шаем! И ты с ними гнилую интеллигенцию поддерживаешь. Не могут они. А я говорю, могут и должны. Это что ж такое, вы уж не даете ни одному мужику на доктора выйти. Куда и отгодить. Экзаменовать нередленно но... и документ выдать, чтобы по всей форме. Да понимаешь, Василий Иванович, не могут они, не могут, не имеют права. Да еще документ выдать по всей форме. Ты что, над Чапаевым издеваться? Застрелился, волок! Александр Македонский тоже был великий полководец. А зачем же табуретки ломать? М Македонский? Полководец? Кто такой? Почему не знаю? Я всех великих полководцев знаю. Гарибальди, Наполеон. Суворов. А это как? М Македонский? Да. Кто такой, почему не знает? Ну, его мало кто знает. Он жил две тысячи лет тому назад. Да. Ты-то вот знаешь, и я знать должен. Я ведь только два года как грамотит знаю. Слышь, комиссар, ты мне расскажи про Александра Македонского. Рассказать могу? Ты, моряк, красивый сам собой. Тебе от роду двадцать лет Порвил девицу всей душою Слушай, ты, что ты моряк сказал... красивый сам собою, а? Я давно тебе хотел сказать, Ты бы подтянулся, что ли, малость, Ходишь вечно в таком затрапезном виде, А ты ведь теперь командир регулярной Красной Армии, Должен бойцам пример давать. А что же этот твой Александр Македонский-то? В белых перчатках воевал, да? Но и не ходил, как бостяк. А ты почем знаешь? Э, две тысячи лет тому назад. Гляди у меня. Крепкий тыл решает окончательную победу, говорит Ленин. И в этом большевистский вождь. Прав. А у нас в Ставке Верховного Правителя вместо укрепления тыла по-прежнему усердно делят шкуру неубитого медведя. Для восстановления России Да, это моя подпись. Ничего не могу поделать, Петрович. Дисциплина. А к тому же о перебежчиках есть приказ главного штаба. А приказ есть приказ, сам знаешь. Погоди. А Это твой родственник, что ли? Брат. Как же ты раньше? В деревню Буза идет, Дмитрий. Ну? Ребята из третьего взвода барахолят. Найди ком взвода Жихарева. Тащи сюда. Есть. <крики> На войне и поросенок божий дар. Окаянный! Аж вести <крики> долго Да, Да... Откренай! Ну, прямо карусель получается, белый пришли, грабят, красный пришли, грабят. Ну, куды, Хрестнявина, нападаться? Свои идут, уря, уря. Ну, вот те, уря, дождались, мать твою. Твои ребята по деревне барахолят. Ты разрешил? Я? Я и знать не знаю. Так, а ты понимаешь, что это такое? <свист> <свист> Завтра поговорим, а пока сядешь под арест. Кого под арест? Меня? Боевого командира! Разве такими вещами балуют? Дура! Арестовать его! Подожди, сначала напишешь приказ, и чтобы все было отдано до нитки. Где Жихарев? Тут. Сидит под арестом. Ты знаешь, что Жихарев мой боевой товарищ? Знаю. А ты его под арест? Как ты смел? Ты бумажная душа! А ты... Знаешь, что он вроде как разрешил? Разрешил, разрешил. То, что он разрешил, я один могу запретить. Понял? Не пущу, товарищ наш Кто хозяин дивизии? Ты, Илья. Ты? И я. Я Чапаев! Ты понимаешь, что я Чапаев? А ты, кто ты такой? Кто тебя сюда прислал? К чужой славе хочешь примазаться? Он из дивизии, К чертовой мать! Славы мне твоей не нужно. А из дивизии меня может отозвать только тот, кто прислал. Партия. Ты ведь тоже коммунист. Там должен понимать. А что, товарищи граждане красные армейцы, который из вас чепай будет? Ну, я! А не врёшь? Не вру. Я самый и есть. Ну, тогда я к тебе. Спасибо тебе, Василий Иванович. Отдали твои ребята, барахлишка-то. Все как есть вернули. А то карусель, я говорю, получается. Белые пришли, грабят. Красные. Красные пришли тоже, понимаешь, грабить начали. Ну. Куды христианину податься? Я, нет. Ну, коли так, еще раз тебе, Василий Иванович, спасибо. Спасибо от общества. Слышь, комиссар, ты созови митинг. Я говорить буду. Васильева, а комиссар-то парень. А я думал... Ты думал. Знаешь уж, Чапаеву... Не пришлют за мухрышку какого-нибудь? Боевых командиров в бутылку с пассажиром? А может, следует? Это как же понимать, товарищи бойцы? Позор дивизии нашей! Для всей Красной Армии. Фу. пятно. Вы у кого тащите? У своего же мужика тащите. А между прочим, мы за этого мужика, да за рабочего, жизни своих кладем. Спротив эксплуатации, спротив капиталу разного. Ай-яй-яй-яй-яй. А, разве ж зато про нас слава идет, разве бандиты, чапаевцы? Ну, гляди у меня, герой, я буду расстреливать каждого, кто наперед будет замечен в грабеже. Сам вот этой вот расстреляю подряд. А я попадусь, стреляй меня, не жалей Чапаева. Я вам иди командир. Только в строю. А на воле я вам, товарищ, ты приходи ко мне в полночь, за полночь. Я чай пью. Садись чай пить. Я обедаю. Пожалуйста, кушать. Вот я какой командир. Я правильно говорю? Правильно говорю? Ура! Ну вот, гляди, ли у меня. А то я академия их не проходил, я их не закончил. Давай, ну, давай. А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков, а не за коммунистов. Чего? Это я спрашиваю, вы за большевиков или а за коммунистов? Я за интернационал. Василий Иванович, а? а ты за какой? За второй или за третий? Чего за второй? Интернационал. Ну, за тот, за, за который нужно, за тот и стою. Ну, а все-таки, за второй или за третий? А Ленин в каком? В третьем. Он его и создал, третий большевицкий. Ну и я за третий. Все. И даже раньше срока. Молодец, Анка. Превзошла технику. Ну, учебе шабашанной. Теперь вы с Максимом друзья-приятели. За счет геройства, с бабами, ты говорила, вот ухожу к белякам, в гости. Чапай с комиссаром ответственное поручение дали. Языка добыть. А сможешь? Я все могу. Блин, дядя, я ж патрон вынул. Положь винтовку. не балуй. Ну... Ну... Ну... Ну. Ну. Ну. Ухи захотел? растяпа? Митьке. Кому? Митьке. Брат помирает, ухи просит. Ранен, что ли, брат? Нет, шампалами. Шампалами, говоришь? Ты же им служишь. Умирает Митька. Ухи просит. Пустил бы ты меня. И ты отпустил? Отпустил, Васильева. А винтовпы вот принес. Что? Прощава. Трибунал. Лобатряс. Есть трибунал, Василий Иванович. Вообще, ты маленько подтянись. Ходишь в таком затрапезном виде, что это? А ты есть сознательный боец регулярной Красной Армии, мой ординарец. Ты должен другим пример показывать. А ты ходишь, как босяк. Что я? Одним словом, в трибунах. Тоже из крестьян он-то, да, Василий Иванович. Потом в Балакове плотничал. Да ну. Ага, а теперь полководец и командир, да еще какой. Михаил Васильевич Фрунзе, армию хотел дать Василий Иванович. Вы не спите, это хорошо. Вот полиции они следуют. А уж стреляешь, так попадай. Тихо. Тихо, Тихо товарищ комиссар. Светчик. К вам я. Давича Паренек ваш помыл меня, да отпустил. Теперь сам пришел. а а, -а. беляк, значит. Так, ну давай оружие. Как на завтра говоришь, назначено наступление? Так точно. Офицерские части говоришь? Капелевцы? Так точно. Атаку они придумали. Там, у штабе. Пси... психическую какую-то. Что ли? Петька? ты сведи его к завхозу. Пусть пока при кухне побудет. Ну, идем. А я из-за тебя, брат, дядя, чуть под суд не попал. Думает комиссар. Они хотят остановить нас переходом в контрнаступление. И собирают кулак из ударных частей. Да. А как думает командир? Ничего. Встретим. Я впадив. Коммунистов соберу. Психическая. Ну, хрен с ней. Давай психическую. Чёрный ворон, Чёрный что ты вёёшься на даманой, ты добычи не добьёшься, да. Василий Иванович, завтра, значит. Значит? А ты что, не спишь? Да. Спи. А потом скажешь. Вот, дескать, все спали. Одному пришлось с казаками воевать. Ложился ли, Василий Иванович? Ложился, спи ты, черт. Ворот втирась? А ты что, ревизор? Вот еще, сонный комиссар объявился. Ты Да и людей не мешало побольше. Но ничего, ничего, ничего. Гляжу я на тебя, Василий Иванович. Недоступный ты для моего разума человек. Наполеон. Прямо Наполеон. Хуже петь. Хуже Наполеону-то легче было. Не те пулеметов, не те аэропланов, благодать. Мне тоже на днях вот самолет прислали. Где-то одного бензина сволочь жрет, не напасешься. Василий Иванович, а ты. Армии командовать моешь? Могу. А фронтом? Могу, Петька, могу. А всеми вооруженными силами республики. Малость подучиться. Смогу и вооруженными силами. Ну, а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь? Нет, не сумею. Языков я не знаю. Да спи ты, наконец, чертова болячка! Часа через пол начнут атаку. Все на месте? Все, кроме кап-эскадрона. Жукова, подлеца, расстреляю. Петька! Крой в эскадрон! Есть! А патронов-то хватит нам? Какой бой? Для хорошего боя и на полчаса не хватит. Понимаю, Степуха. Василий Иванович, в музар командира убили? Что? Жукова убили? Василий Иванович! Людей-то возьми с собой! Чёрту! Ира! Нам сыны народа жизни свои кладут за на наше революционное дело. А вы! Кровью искупить вину свою! Иди, пойду. Кто стрелял? Кто стрелял? Мы тут, товарищ командир, сами одного. Что? Your pipe again. Держись, Анка, помираю, патроны-то. Нарисовали, а? Эх, суки ну, дети, а? Смотри, барак. Да. да. Только вот стежки не того. Ты что ж это, мадам, стрелять надо, а у тебя пулемет заела? Не заела. Как это не заела? Чего ж не стреляла? Ждала. Чего ждала? Когда подойдут поближе. Эх ты какая! Гляди. великолепно стреляешь молодец печа дай сюда на тебе на память садись чайки Ну вот и все, Василий Иванович. Нет, обидели они меня. У них, Чапай, ни одна дивизия, ни один фронт. Значит, так надо. Эх, если бы не Фрунзе, ни за что бы ни... Тебе, Василий Иванович, новый комиссар. Да ты знаешь его. Части красных расположены. Штаб и политотдел в Увищенске, главные силы дивизии у Елани, в Сахарной. Так. Как вы видеть, штаб оказался изолированным, и проход со стороны Чижинской степи свободен. Так. Понимаете, ваше предсказание, это единственный случай покончить с Чапаемым. Это наша последняя ставка. Уничтожить Чапаева и во что бы то ни стало удержать Лобищенс. И нового выхода у нас нет. Позади Гурьев и море. Нужен смелый и офицер, чтобы возглавить эту операцию. Кому же вы предлагаете поручить ее, полковник? Я был бы счастлив, ваш пожелание. Если бы вы доверили мне эту операцию. Лучшего я не могу и желать. Вам, полковник, я вручаю судьбу нашего фронта. Между прочим, вам, вероятно, известно, что союзное командование оценило голову Чапаева в двадцать тысяч. Союзное командование, ваше происходительство, могло бы дать и дороже. Ведь позади Гурьев, а в Гурьеве нет. Thank Темная. Удвоить бы караулы. Э, Косара теперь до самого Гурьева пятки смазала. К моему носу не сунутся. Гляди, вас ладно, ладно. Вели выставить добавочные посты. Ну, старый, не старый, а все уж никак как свой петь. Вот поженитесь, работать вместе будете, война кончится, великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо. На славу и на смерть запущи. Да помирать кому же охота? Да борьба-то у нас такая. Тут уж жизни своей жалеть не приходится. Либо они нас, либо мы их. Нет, мы их. Черт замолчали. Петя, а ну. Хоть упрекленный царь Сибири Пробрался I will get Но ну, вяжусь я в артист. спокойно сним поковник путь свободен Василий Иванович, отступать надо. Чапаев никогда не отступал. Let's